Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы с вами поговорим о лженауке, о тех теориях, которые считаются вымышленные. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Хочу напомнить, что в начале 90-х годов вышла в свет, книга Эдуарда Круглякова «Ученые с большой дороги», где уважаемый академик описывал, что в начале 90-х годов, когда на свет Божий появились масса теорий о вечном двигателе, о феноменальных результатах различных исследований, о паранормальных исследованиях и много-много других, о которых академики, уважаемые Российской Академии Наук, видимо, не знали или не могли подтвердить их эффективность или то есть, с точки зрения представления ученых, что этого не может быть. И самое интересное, что в эту орбиту а, споров были включены высокопоставленные люди, тот же охранник президента Коржаков, который поддерживал, например, теорию ползучих камней. Георгий Рогозин был руководителем и готовил основных специалистов по охране, оккультной охране президента Ельцина. Хочу вас, уважаемые друзья, отправить на наши эфиры с Борисом Константиновичем Ратником, который много об этом рассказывал и говорил, каким образом операторы экстрасенсы обеспечивали охрану президента, что для этого требовалось. Какие сведения они получали, но не только эти сведения лежали в основе принимаемых решений, но и сведения из дипломатических источников, и из разведки. То есть, когда все сведения совпадали, то тогда принималось управленческое решение. Самое главное, что задевало комиссию, которая была создана решением президиума Академии наук, и в нее вошли Академия Гинзбург и, и другие и во главе с Кругликовым. Их очень волновало то, что из федерального бюджета выделялись огромные деньги на исследование тех явлений, которые были недоступны их пониманию. И эти деньги они считали незаконно потраченными и вели непримиримую борьбу с изобретателями. Вот одним из них под жернова комиссии по лженауке Попал академик Петрик, который создал фильтра, обеспечивающие сбор всех нефтяных а, разливов. И он показывал в своих роликах, как это возможно делать. И его поддерживал один из руководителей страны Борис Грызлов. И были выделены огромные деньги на то, чтобы эти фильтра ввести в народное хозяйство. Комиссия по лженауке подняла бучу. К сожалению, этот проект не вошел в промышленный оборот и не был реализован. И академик Петрик уехал в Америку, чтобы чистить там подземные воды, которые были также засорены на американском континенте. Я лично читал выводы комиссии по лженауке по фильтрам Петрика. Кроме как общих слов о том, что это не работает, никаких доказательств научных не было приведено. А вот у Петрика очень много было и научно доказанных экспериментов, и теоретическое доказательство. Но, видимо, все-таки заела Академию наук то, что и в данном случае комиссию по лженауке, что выделяются огромные деньги, которые мимо них проходят. Несколько эфиров мы проводили и с Натальей Николаевной Карповой, и с академиком Рахманином, вот недавно мы беседовали, которые также говорят, что наука отошла от своих форм традиционных. Потому, как наука должна изучать неведомое. Есть в нашей грамоте «ведать» такое слово и знак, который говорит о том, что наука – это познание непознанного или то, что мы не знаем. А то, что комиссия по лженауке утвердилась на тех фундаментальных, как они считают, законах, противоречие, которым вносят другие ученые, но ведь эксперимент доказывает, что это есть, что проявляется технический результат, а их технический результат не волнует. Их волнуют деньги, которые на это тратятся. Вот по всем их выводам их беспокоят только деньги. Кстати, наш постоянный зритель Дмитрий делает вывод о нашем устройстве Neutronic, о котором мы много-много раз говорили и проводили Десятки экспериментов, подтверждающих его эффективность. И он говорит, что какие-то журналисты, проводя беседы со мной и делая репортажи, все наоборот выворачивают. Говорят, что это недоказанное, что это надо верифицировать, что это вообще такая чушь, казалось бы. Но ведь они за свои слова не отвечают. И Я даже писал письмо. По одному из сюжетов, которые на России один были а, выложены. Но на них мы не получили ответов. Потому что они не отвечают за свои слова. А мы за свои слова и дела отвечаем. С чем борется лженаука? В Роскосмосе был такой проект инерционных двигателей. Который поддерживался и руководством завода Хруничева. Видимо, эти двигатели имели большое значение. Видимо, принцип был другой. Был знаком а, с нашим а, одним из а, конструкторов из Жуковского, не буду называть его имени, который разработал принципиальную новую теорию обтекания крыла, которая позволяла увеличить качество, а качество это отношение подъемной силы к сопротивлению, все теоретики и практики авиационные знают это, в несколько раз. То есть, подъем, то есть самолет мог взлетать с разбегом 20-100 метров, причем тяжелый самолет. Там, по 200 тонн. И это настолько простая была технологическая, техническая задача, которую он решил. за концовки крыла перьевые. Вот вы все можете видеть, как орлы и птицы летают. Вот у них на концах такие вот законцовочки. И насколько они, как они парят над небом. Вот все думающие изобретатели, наблюдая за природой, подсматривая те принципы, на которых основано мироздание, создают... Такие конструкции, которые опережают время на много-много лет вперед. Напомню, в 30-х годах Бартини был такой конструктор, изобретатель, учитель всех наших выдающихся конструкторов, имею в виду и Илюшина, и Туполева, в том числе и Королева. И на его принципах до сей поры многие... Фигуры высшего пилотажа делают современные истребители и самолеты наши. И эти двигатели также были осуждены комиссией по лженауке и не имели продолжения дальше. Видимо, вот сила убеждения академиков превалирует над экспериментом и над тем, чтобы провести экспериментальную часть и посмотреть, сравнить их с тем, что есть. Все вы знаете, года два назад было опубликовано обращение комит... комиссии по лженауке о том, что гомеопатия – это та же лженаука, и она не приносит никакой пользы. Но, уважаемые друзья, все думающие, и академики, и тот же академик Рахматин говорил, что ну, ребята взорвались совсем. Гомо... Гомеопатия, она была и у нас и в Советском Союзе, и в Российской Федерации аптеки по гомеопатии есть, продают свои лекарственные препараты. И вот в данном случае здесь они уже перешли черту, потому что гомеопатическое средство действует непреложно, эффективно и во много раз иногда эффективнее тех лекарств, которые применяются. Безусловно, нужны какие-то очень такие Быстродействующие лекарства, потому что разные состояния у людей бывают. Но ведь, чтобы исцелить человека, нужно подобрать для него определенный вид лекарства, потому что у всех состояние разное. То, что осуждалось комиссией по лженауке, в данном случае гомеопатия, это выглядит уже смешно. Еще одно осуждение, которое было опубликовано в комиссии по лженауке, это о внедрении основ православия, в наших учебных заведениях в средней школе. Уважаемые друзья, вот мы пришли к тому, как, к такому времени, когда нравственность, честность, порядочность, но ну, совершенно никак не, отображ, не отображаются в средствах массовой информации. И в данном случае основы православия, основы мусульманства, основы иудаизма, это было бы хорошо изучать и сравнивать те или иные аспекты верований или религий с точки зрения применимости их в быту, в отношениях между людей. А почему нет-то? Но почему взяли на себя смелость те академики, которые многого не знают, видимо, потому как у них есть отдельные направления научного поиска, в которых они профессионалы. Но ведь огромен мир познания. И отрицать то, что вы не знаете, это по меньшей мере глупо. Мы приведем также свой пример, когда 25 лет мы изучаем принципы работы пассивных антенн, которые вы здесь видите. И эти принципы работают, подтверждены экспериментально. Подтверждены теми же клиническими испытаниями, испытаниями на бактериях испытаниями на клеточном уровне. И все испытания, а их мы провели более 40, говорят об эффективности тонких полевых взаимодействий, которые оказывают и целительные действия на организм, и очищают пространство, и прекращают воздействие вредных факторов. И все это мы доказали. Но слава богу, что мы являемся частными, предпринимателями, которые занимаются научным поиском. Денег у государства не просим. И, видимо, комиссии по лженауке до нас нет дела. И это хорошо. И мы будем продолжать наши поиски. Тогда вопрос я задаю той же комиссии по лженауке. А вы за чей счет живете, уважаемые друзья? Какие фундаментальные открытия вы сделали? Почему вы живете за счет моих налогов, которые я плачу? А государство вас финансирует. С какой стати? Тогда, видимо, вы должны перестать брать у государства деньги и заниматься той деятельностью, которой вы занимаетесь. Это справедливо. Мы живем и развиваемся, и делаем научные открытия за счет своих собственных средств. Давайте вы, как настоящие ученые, делайте открытие за свой личный счет, а не за мой счет, как налогоплательщика. И это было бы справедливо. Уважаемые друзья, изучайте, смотрите, сопоставляйте. Не верьте комиссии по лженауке, потому что они сами не ведают, что творят. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.